Друзья, всем привет! Я нахожусь практически в Дендрарии. Вот Дендрарий, море. Это район Светлана. И сегодня первый день старта продаж апартаментного комплекса подмосковья Это реконструкция отеля Подмосковье. Смотрите, здесь все утопает в зелени. Повторюсь, отель граничит с Дендрарием. Покажу вам, насколько здесь большая территория, полностью здание будет реконструировано, будет дорогущий, дорогущий, я бы сказал, такой королевский ремонт площади от 15 до 35 квадратных метров. Все апартаменты с террасами, мебелью техникой и доверительным управлением. Здесь действительно можно будет получать высокий доход от аренды. Своя клубная охраняемая территория площадью 6000 квадратных метров. На территории бассейн, лаунж-зона с беседками и барбекю. Детский комплекс. из вас узнают это жилой комплекс Метрополь или Метрополь, это Раевский. И из недостатков здесь такая небольшая горка, которая приведет вас к морю. Конечно, здесь будет полнейшая реконструкция, будет новое ландшафтное озеленение. Фасад дома приведут в полный порядок. И это будет просто райский уголок. Хорошее такое окружение. Стоимость сие удовольствия, причем это по акции на старте продаж, 450 тысяч за квадратный метр. Привыкаем к новым ценам. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.